Качал ты, значит, себе новую игрушечку про аниме жопы под названием «Ейшен Эмфаркт», а он тебе после запуска игры из лаунчера. Ну скажи, куда мы летим? Счастливого путешествия в Казахстан. А если точнее, бесконечный белый или черный экран. Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуй. И тут сразу возникает вопрос. Почему только белый и черный? Авторы чего дискриминируют другие расы? Я знаю, как разрабам пофиксить данное недоразумение. Нужно сделать, чтобы при любых ошибках и багах экран оставался черным. Так как мы знаем, что черные работают лучше. Ну да ладно. Начнем с ошибки черного экрана. Так как, повторяюсь, черные работают лучше. Первым делом посмотрите на ваш ПК, потом на минимальные требования, а потом снова на ваш ПК. Большая вероятность, что ваш ПК... И не тянет эту <къем>, инновационную игру? Или у вас просто не установлен DirectX 11? Но также проверьте, поддерживает ли ваша вообще видюха DirectX 11. И если у вас он не поддерживается, нужно выкинуть вашу видюху на Украине, нахуй. И купить что-то поновее. Конечно, можно использовать эмуляцию, но давайте по чесноку. Будете ли вы глядеть на жопу в пару FPS? Я думаю, что нет. Теперь что делать если ошибка белого экрана? Если у вас гейфон, e то нужно просто перед запуском игры перевернуть экран горизонтально и подождать 20 секунд. А если у вас ПК, еще раз убедитесь, что установлен DirectX 11 и также чекните обновы своей виндюхи.